Я извиняюсь, больше месяца тому назад я пообещал одному своему подписчику, что в роликах о интересном немецком и бестолковом русском мы поговорим как раз о словах на политическую тему. И вот все никак не могу я к этой теме подойти. Давайте я все-таки выполню свое обещание. Хотелось бы еще добавить, что эти ролики, конечно, будут полезны тем, кто изучает немецкий язык э, с целью... Заинтересовать людей в изучении языка, показать им, что это очень логичный, красивый, не грубый язык, очень простой, легкий в понимании в изучении. Ну и даже тем, кто не интересуется никакими иностранными языками, я думаю, полезно будет понять, как другие народы воспринимали для себя, например, свое государство, своих правителей, какие слова они по отношению к ним создавали и применяют до сих пор. Сегодня это слово «государство». Читается оно по-немецки как «штат», то есть немножко длинная «а». И оно созвучно, конечно же логично, созвучно словом «штат», что значит «город». Вот здесь уже первое проявление логики – город и государство. Обратите внимание, в русском языке это два различных слова никак между собой не связаны. В немецком же языке указывается прежде всего на то, что действительно первые государства образовались на территории больших городов. Сначала были какие-то отдельные поселения, племена, затем они объединились в некое совместное проживание, образовались города, многие из них превратились в отдельные крепости, а затем возникла необходимость в защите этого города, Соответственно, возникло государство. По большому счету, если совсем просто говорить, государство – это сбор налогов для содержания армии, тюрьмы и судов. Вот таким образом первые государства и образовывались. Если вы думаете, что ваше государство – это что-то такое особенное, всесильное, то вы должны помнить, что государство, по большому счету, это вы – налогоплательщики, за счет которых и существует эта структура. К сожалению, в российских головах все настолько перековеркано, и русские слова это подтверждают, что люди не понимают, что такое государство. Они наделяют его какой-то особой силой, какой-то особой властью, а себя считают лишь подданными этой самой системы. Итак, для начала штат и штат созвучные слова. Штат происходит от латинского статус. И статус, в свою очередь, оцените красоту логического мышления, обозначает сложившееся положение состояние вещей. Город – это сложившееся положение, некое состояние вещей, которое определилось в определенный статус. Более того, есть такой глагол «старое», который обозначает тоже «стоять». Итак, город – это некое объединение, которое стоит на одном месте. Это и есть статус, в свою очередь это и стало называться после государства. Никакого отношения слова государство-штат не имеет ни к одному конкретному человеку. Это всего лишь, грубо говоря, поселение людей. Люди соорганизовались, и вот получилось государство. А теперь обратимся к русскому слову «государство». И здесь первая проблема. Оказывается, сначала появилось слово «государь», а затем уже слово «государство». Эти два слова впрямую указывают отношение людей к своей стране. Итак, кто такой «государь»? Ну, здесь очевидный смысл зашифрован в самом слове «господом дарованный». Проще сказать, фараон на земле. Вот он обладает необыкновенной властью, потому что он второй после Бога, как считали русские. Господом дарованный, значит, особая сакральная фигура. И именно вокруг этой фигуры не группа людей складывает положение вещей, а лишь вокруг этой фигуры образуется некая структура, которая начинает называться государством. В русском языке «государство», слово «государство» напрямую связано с фигурой «государя». Поэтому при смене всегда очередного «государя» русские люди боялись, что их государство развалится. И действительно риск очень высок, так как все завязано на одного человека. Не удивляйтесь, если, скажем, после внезапной кончины Владимира Путина, Вдруг государство российское в том виде, в котором есть, перестанет существовать? Я считаю, что это, конечно же, полнейшая белиберда или тот хаос, который существует в российских головах и отражается в языке, а может быть наоборот, через язык этот хаос помещается в российские головы. На Западе, как известно, не было никаких государей и царей, а были короли. Король, а по-немецки это Кюник, и обозначает это слово ничто иное, как просто представитель элитной фамилии. Кёниг – это был человек, наследник большого рода. Очень хороший пример на королевской династии в Англии. Там ланкастеры сменялись тюдорами, стюартами, и все короли, вошедшие в историю, были никто иные, как представители этих Мощных семейных кланов. Из большого семейного клана Сегодня правит один король. Завтра приходит другая семья и ставит своего наследника своего кюника. И последнее слово, которое я еще сегодня успею разобрать, это слово Страна. Я так понимаю, что в русском языке слово Страна скорее всего происходит от слова Старана. Я не совсем понимаю, объясните мне, почему страна – это сторона, то есть находится с одной стороны или с другой, по всей видимости. Может быть, русские не считали свое государство страной, а, соответственно, своих соседей называли какими-то странами. В общем, кто в курсе, расскажите, было бы интересно почитать. В немецком языке слово «страна» das Land, что буквально обозначает «земля». Страна – это не что иное, как чья-то земля, а дальше идет пояснение. Например, Россия в немецком языке «Russland», то есть, вы понимаете, «земля русов», или, например, «Griecheland» – «земля греков». Вот и все. Страна – это всего лишь земля, принадлежащая какой-то национальности». По большому счету здесь прямая логика. Если мы смотрим, например, на карту мира, на самом деле мы просто видим ограниченные куски земли. Поэтому обозначение страны именно как земля, я считаю самым простым, лаконичным и точным. Вот именно этим и отличается немецкий язык. Ничего лишнего и максимальное приближение к смыслу. На сегодня все. Пока.